А теперь послушай финальная битва Еще впереди Замкнуть ряды Рядом плечо верного брата Так уже готов убежать Оставив своих позади Но забывает о том Что неизбежна расплата о них пишут жалобы, бесконечные кляузы, но эти парни помнят яузы, прячь едой, встречи о них тебе за это напомнят. Сразу захочешь, чтоб это был сон. Но не надейся, парень, это юрист! Один за всех, всех за собой Один за всех, всех за собой Взлеты и падения Время закалило Жизни не давал Брест от а пузоров Но как бы сильно Судьба не била Лом. Тихие крики борьбы о пощаде И разбитого стекла Громкий звон Стены города задрожат эхо со всех сторон Заряд и сотен И на всех И на все того. победа или смерть, один за всех и все за того Сила и честь победа и один за всех и все за одного. Сила и честь, победа и смерть.